Друг мой, предлагаю тебе небольшой спор, давай так, если я говорю, что ты когда-либо удалял со своего iOS-устройства действительно нужную тебе информацию, типа фото, видео, музыки и так далее и тому подобное, и если оно так и было, то ты подписываешься на мой канал. Если же такого не было, не случалось, и ты такой типа, ну блин, такого не было, что он там за фигню городит, то ты просто ставишь лось этому видосу, ну и как бы соответственно идешь дальше. Привет, Apple Finder у микрофона. К сожалению, бывают такие ситуации, когда мы с тобой можем удалить с наших iPhone и iPad какую-либо действительно нужную нам информацию, будь то фоточка, видосик, музыка приложения возможные и так далее и тому подобное. Возьмем банальный пример, зашел ты в сообщении в ппх для того, чтобы немножечко освободить памяти на своем iPhone или айпад начал удалять абсолютно все послания без разбора от операторов, каких-то дисконт-центров и так далее и тому подобное. И вдруг ты удалил сообщение от мамы, папы, девушки, парня, бабушки и казалось бы все, надежда уже потеряна, вернуть ту самую зловещую удаленную смс-ку уже невозможно никоим образом, пути назад нет, мосты сожжены, поезд и так далее и тому подобное. Однако сегодня я расскажу тебе о действительно годной утилите для твоего компьютера, которая реально поможет восстановить удаленный контент с твоего iPhone или iPad на практически всех версиях iOS. Не буду водить тебя и твоих друзей вокруг да около, утилита называется Phone Rescue скачать ты можешь ее уже прямо сейчас по ссылочке из описания к этому ролику. Для того, чтобы начать процесс восстановления данных на твоем устройстве, все, что тебе необходимо сделать, во-первых, подключить свой гаджет к компьютеру, во-вторых перевести его в авиарежим, в-третьих запустить утилиту и в-четвертых начать сканирование непосредственно через саму программу. На всякий случай время сканирования может варьироваться от того, насколько много загруженной информации на твоем iPhone или iPad. По окончании процесса все, что тебе будет необходимо сделать, это найти этот самый зловещий файлик или контент, который был удален с твоего устройства, и после этого у тебя есть два варианта событий. Во-первых, ты можешь перенести информацию, которая тебе нужна на твой, опять же, смартфон или планшет, либо же перенести все данные, которые тебе опять-таки нужны, на свой Windows или Mac-компьютер. Еще один важный нюанс в процессе сканирования. Ты ни в коем случае не должен пользоваться своим устройством, благо, чтобы операция завершилась удачно. Наверно, ты и твои друзья уже думают, а что он нам там втирает, опять какая-то хреновина, которая якобы восстанавливает фото, видео, какие-то другие файлы. Кстати, возможно, восстановить более 31 типа файлов, я был действительно удивлен на это так. И, скорее всего, это самая хреновина будет платной. Я, опять же, немного был в шоковом состоянии после того, как удивился, зайдя на сайт разработчика, что это самая софтина абсолютно бесплатно и может достаться тебе вот так вот просто даром. Понятно, что есть полная версия этой самой утилиты, но функционал, который присутствует в базовой версии приложения, поверь, тебе его будет более чем достаточно. Если видео тебе действительно понравилось, тогда помоги мне его сделать популярным. Все, что я